Потрясая ножом и наганом Угрожая мне воплем убью Вы обшарили все мне карманы И забрали получку мою Вы часы мне сорвали с запястья больно сдернули с пальца колецо Вас виновника злого несчастья Я, простите, ударю в лицо Вы пальто с меня грубо сорвали что я шил целый год в ателье Всю одежду с меня поснимали И оставили в нижнем белье Это, собственно, акт произвола Отобрать всю одежду мою И оставить на улице голым Я лицо вам за это набью Вы жестоко трясли меня за нос не давая поправить очки, Истинал я обида и терзаясь в осознании, сколь вы низки, Потерявшие очки ослепленные, И ногой я пред вами стою, Вот за это уж я непременно вам лицо, извините, набью, Вы меня повернули спиной И коленом ударив под зад. Сбили с ног, лежал я не скрою Вашим туфлям к панели прижат Отдано ли вам знать, вы не спину уже же честь растоптали мою Оскорбленный, в чем они повинны И я лицо вам за это набью Вы даму мою оскорбили Непристойную брань покрыл и на клуб ее потащили Утолять ваш животный порыв Я решительно вам заявляю Эта низость в конце-то концов Я такого терпеть не желаю И уж точно набью вам лицо Вы возмездие не испугались Не проснулась в вас совесть, увы Вы над дамой моей надругались на газоне с плыль листвы Протестую, не дам, уходите Вы не смеете так выступать Я лицо вам набью, погодите Дайте только очки раскать. Вы исторгли штаны, оправляя Непристойную пошлую брань Обозвал меня термином «фраер» И словечком, похожим на дряни Вы назвали меня педерастом И добавили злобно притон Что логическим было контрастом Что я рваны, простите, кондом. Мой последний протест оборвали Вы словами «Ты, бля, помолчи!» Очень долго меня подевали Уходя вы струёю мочи Знаете, вслед вам кричу Только солучий. Вам помогут расплаты бежать Вот очки разыщу Так уже лучше По меня страной объезжать